Привет! Раньше, когда я работал по найму айтишникам, с помощью вот такой вот компьютерной мышки я мог заработать в лучшем случае несколько сотен долларов в месяц. Сегодня же благодаря сообществу BeHappy24 по шаговому обучению и системе автоматизации «Диванный монстр» я с помощью такой же мышки и этого компьютера зарабатываю тысячи долларов в месяц на полном автомате. И сейчас мой бизнес развивается более чем в 10 странах мира. Если я смог, ты тоже сможешь. Раньше я обучал людей тому, как постоять за себя. А сейчас, после того, как я прошел курс инвестиций и бизнес на криптовалюте 2.0, я начал обучать людей тому, как создавать доход на криптовалютах законным, а главное безопасным способом. Do you speak English? No? Тогда перевожу. Биткоин – это money. Раньше я переводила тексты, а теперь с легкостью научилась не только переводить биткоин, а и зарабатывать его и добывать деньги. Ребят, представляете, вот всю жизнь работаю с деньгами, но так и не понял, как же заставить деньги работать на вас? Очень сильно мне в этом помог курс «Диванный монстрик». Благодаря ему я выбрал для себя оптимальную стратегию для инвестирования. И теперь независимо, где бы я ни находился, что бы я ни делал, ко мне ежедневно приходят денежки. Люблю рыбалку и полезные фишки по инвестированию. Благодаря курсу у меня появилось больше свободного времени на мое увлечение. И теперь между поклевками я изучаю криптомир и тут же зарабатываю на крипте. Верчу весь день баранку и думаю, в чем сила, брат? А оказывается, после курса я понял, что сила, брат, у нас в биткоине. Алло, алло. Да, добрый день. А подскажите, могу вас уточнить, интернетом и телевидением пользуетесь какой-либо компанией? И так каждый день не одну сотню звонков нужно совершить, чтобы хоть что-то заработать. А с BeHappy24 я зарабатываю на майнинге биткоина без особых технических знаний и, прошу заметить, на полном автомате. Вот так. Я мама чемпиона по пси бою. Вместе мы научились награды добывать. Теперь прошли мы куст по диванному монстру и научились биткоин добывать. Когда-то я работала в таможне я защищала экономические интересы государства. А сейчас... <смех> я майню криптовалюту, <смех> и благодаря системе BeHappy24 мой бизнес стал международным. Раньше я работал обычным официантом в ресторане. А потом случилось так, что я связался с нехорошими ребятами, с интернетчиками команды BeHappy24 и начал зарабатывать на криптовалюте. Теперь я обычный водитель красного Мустанга. Если вы хотите тоже научиться зарабатывать в интернете на криптовалюте, обязательно пройдите наш обучающий курс "Диванный мосток" и начните с первого урока. Он включает.